Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать! Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Вижу, Катюша уже написала а, аплодисменты, но она пока меня не видела. А теперь, пожалуйста, Катюша, еще раз дайте обратную связь. Первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка традиционно за качество видео и третья как минимум десяточка за наше хорошее настроение и- за мои трофейные бусики которые я привезла вместе с собой а, да здравствуйте ангел сандра а, здравствуйте алиса рада рада вас видеть рада всех вас приветствовать вы знаете сейчас в турции чудовищно похолодало сейчас на улице плюс 14 градусов если я не ошибаюсь я сейчас это погода заставляет меня быть краткой. здравствуйте. Да, без астрологии сегодня, но у нас будет хиромантия. У меня для вас еще сюрпризик. Я поспрашивала у всех своих приятелей, которые занимаются смежными темами, и мы с вами уже знакомились на моем канале с Борисом Акимовым. Я у него увидела пост о Меган и гарри что их ждет по их рукам и борис с нами любезно поделился информацией я обязательно поставлю этот ролик который борис записал для нас а, да значит добрый добрый вечер вижу что нас постепенно все больше а, где ваш загар до загар сейчас ближайшую неделю я не смогу получать потому что похолодание чудовищное похолодание на улице максимум плюс 17 это считается в турции реально очень холодным временем а, да так так так здравствуйте светлана и чат да здравствуйте все а, ну не буду перечислять вас по именам в общем на предыдущем эфире мы с вами выяснили что по поводу расовых вот этих а, нападок это все было полностью сочинительство меган и гарри ее не поддержал а, ну мы поняли что там что-то непонятное. Вообще, конечно же, что касается Гарри, во второй половине интервью он пришел и стал давать тоже свои показания. Но, вы знаете, вот имея таких друзей, врагов не надо. Потому что там куда ни, ни кинь, везде клин. А, ну, вот даже мне подсказала Анастасия, которая мне помогала с переводом этого интервью. Моя подписчица огромная ей кстати благодарность за помощь если б не она я бы наверное не справилась сама и э, она мне подсказала еще одну фишечку по поводу расовых вот этих вот разговоров которые сначала меган сказала э, прямо во время моей первой беременности вот она просто анастасия она разбирается в английском языке и она прям вот дословно сказала что переводится э, так что меган сказала что во время моей первой беременности а гарри говорит это было еще в самом начале отношений то есть еще и в этом они путаются получается ну путаются они конечно в показаниях очень сильно и во многом и я вам сегодня это тоже покажу вообще конечно это интервью знаете я думаю, что было специально сделано для того, чтобы люди, которые не хотят думать, не хотят анализировать, сразу просто поверили, да, вот, какие-то острые вопросы были подняты, и вот знаете, вот как шумиха создается. Просто взяли, забросили какую-то информацию, ее подхватили и уже приумножили во много, во много раз, да, раз это, распространили, как будто бы это правда. На самом деле это была просто, знаете, такая спланированная акция. Меган, что нужно, это в принципе не моя задача и ну, делать анализ того, что ей нужно, но мне поступает много информации по поводу того, какие перспективы у Мегам. Не буду сейчас распространяться по сплетням и так далее. Просто пройдемся сейчас по фактам. Просто я сейчас напомнила о том, что расовый вопрос, который она подняла, мы в прошлом эфире выяснили, что это неправда. Значит, теперь идем по следующим вопросам, которые я в прошлый раз не рассмотрела, а сейчас мне хотелось бы их затронуть. Я себя уменьшила, надеюсь, не сильно, давайте чуть покрупнее сделаю. Если буду перекрывать презентацию, то а, тогда увеличу. Значит... Смотрите, какой первый вопрос мы сегодня с вами рассмотрим. Опра задала вопрос. Хорошо, мне кажется, ситуация начала меняться, когда вы с Гарри решили, что не будете следовать многолетней традиции. И, ну вот там вопрос был про фото из роддома. Все, как известно, все рождение наследников до да, или просто членов королевской семьи всегда сопутствуют тому что мать выходит с ребенком и показывает ребенка э, жителям великобритании да это такая традиция и кейт это и принцесса диана и все матери которые рожали детей э, ну, монарши особы да так называемые или как как это все вот в королевской семье так принято показывать своим подданным э, нового члена королевской семьи который родился да и это происходит на второй день после рождения да, или на первый, я не знаю, но э, традиция, конечно же, она очень четко соблюдается, и это дань уважения э, жителям э, страны, да, которые э, на самом деле на деньги этих жителей, на, на деньги, которые собирают с налогов этих жителей, э, существует вообще королевская семья, да, если жители скажут, что не хотим мы больше эту королевскую семью содержать, то, конечно же, это все закроется и поэтому ну с одной стороны идет поддержка со стороны народа да но и с другой стороны королевская семья показывает как она живет показывает вот эти вот подробности да и делится своим счастьем когда появляется новый член семьи и это такая традиция просто нерушимая но как мы знаем меган просто отказалась показывать своего ребенка и опра ей задала этот вопрос давайте смотреть, что, как э, объяснила это Меган, и давайте проанализируем ее сигналы тела. Вот это очень важно. и так вопрос я прочитала, значит это вот э, опра задает вопрос и кадры идут, поэтому э, я немножечко э, э, так сейчас. Вот. И на что Меган отвечает. «Нас не спрашивали. Это часть представления. Это наносит большой вред. Я подумала, неужели они не могут просто сказать правду, сказать всему миру, что не дадут ему титул, хотя мы хотим его обезопасить». А значит дальше, что если он не принц, традиция на него не распространяется. Просто сказать людям, чтобы они поняли. Итак. А получается, что она аргументировала это тем, что раз он не принц, значит, ему не положена охрана, значит, я не буду его показывать народу. Она э, аргументировала это тем, что она боится за безопасность своего сына. А теперь давайте пронаблюдаем за ее э, эмоциями и вообще, как она это говорит, э, и жестами во первых мы видим что очень много отвращения кроме того напряжение нижнего века и даже закрывание глаз это как раз крайняя степень знаете такого пренебрежительного отношения она как бы присматривается и показывает своим видом но что но что ты мне покажешь что ты мне можешь предъявить да вот то есть что, я я не вижу тебя мне надо присмотреться чтобы увидеть вот она сейчас вот это отношение переносит на то как она описывает это все да презрение дальше и еще самое интересное она наклонила голову знаете так наклоняют голову чтобы рассмотреть получше объект да при том что напряжение нижнего века презрение это как раз знаете такое сигнал того что она настолько не уважает э, того о ком она рассказывает что она как бы знаете так отклоняется и демонстрирует но ну, удиви меня обычно это происходит во время торговли когда э, ну, два, два человека пытаются сбить друг другу цену да и э, тот который у которого все карты можно сказать на руках он отклоняется и говорит но ну, чем ты меня удивишь Ну удиви меня цену хотя бы да вот примерно так это и происходит но здесь конечно же в контексте того что она говорит о безопасности сына это абсолютно неуместно давайте пронаблюдаем а то я много говорю вот сейчас это будет идти видео да и мы посмотрим вот отвращение видите прям четко отвращение презрение и в конце радость то есть по эмоциям мы видим но там еще идет жестикуляция сейчас я эту жестикуляцию вам покажу больше вот в конце радость понимаете значит вот то что она говорит она говорит о том что мой сын был в безопасности я за него просто переживала да но другими словами вот как то что она здесь вот написано да что она сказала это вот как мать ее можно понять да но как человека который сейчас вот это рассказывает я вижу что перед нами сидит человек который просто торгуется понимаете это вот с таким видом с таким лицом люди торгуются они принижают собеседника для того чтобы снизить цену просто либо поднять свою стоимость понимаете вот здесь вот идет чистейшая торговля и самое интересное давайте наблюдать за руками они нам подтвердят вот то что мы увидели на лице давайте посмотрим сейчас а, вот видите выставила большой палец как мы помним большой палец это эго а, видите вот прям демонстрирует большой палец а, дальше включает указательный палец то есть а, дальше пошли директивные какие-то указания то есть и, а, посмотрите на меня полюбуйтесь мной а, дальше вы будете делать так, как я скажу, да, полюбуйтесь мной и будете делать так, как я скажу. Вот что говорят ее пальцы. И дальше смотрите, и дальше вот, э, вот этот показательный очень жест. Получается, что она иллюстрирует, что столкнулись две директивы. С одной стороны она, с другой стороны королевская семья. И вот что было, вот, это не было... Э, борьбой за безопасность ребенка. Это была просто вот э, встреча двух директив двух командиров которые просто хотели проломить ситуацию но на ее стороне было больше силы она демонстрировала вот она рассказывает и демонстрирует что посмотрите у меня много полюбуйтесь мной я здесь главное как я скажу так и будет вот что говорит ее тело а вовсе не то что она там если бы она говорила о безопасности ребенка и была бы она актрисой просто получше она бы сейчас включила тревогу за сына понимаете печаль тревога была бы на ее лице а здесь она говорит с позиции победителя получается она рассказывает как встретились две э, силы да и ее сила оказалась больше вот э, что говорит ее тело а, да здравствуйте кто подходит пожалуйста дайте обратную связь кто впервые у нас на эфире единичку в чате кто не впервые пишет всегда и плюсик за этот фрагмент, если вам все понятно, если вы, вот то, что я хотела донести до вас, вы поняли, плюсик, плюсики еще ставьте. Давайте, чтобы чатик так взлетел просто. Дальше, следующий фрагмент, который я хочу вам показать, это у нас по поводу депрессии. Да? Вопрос тоже очень острый который она подняла и в общем-то да мног... нашла на сочувствие во многих лицах во многих людях да потому что сейчас время сложное и сейчас многие сталкиваются с этим и конечно же та тема опять еще одна тема которую она подняла оказалась еще одним голом, забитым в ворота королевской семьи. Ну, вообще даже не в ворота королевской семьи, а в наши сердца. Да, вот ей было важно до нас достучаться. И она просто взяла и стала бить по всем самым таким вот болевым точкам, которые сейчас есть в обществе. Расовые вопросы, да, вот по поводу ребенка, как мать, она высказалась, что она боялась за сына, ну, как мы с вами сейчас разобрались, это было просто торговля ну и конечно же депрессия сейчас многие рассказывают о своей депрессии и чаще всего это правда но в общем то давайте посмотрим насколько это правда вот то что она рассказывает потому что это тоже такой момент так так так. Uh, успела, да, <laughs> она безугловая, да. Uh, здравствуйте, кто успел, здравствуйте, кто не опоздал. Но ну, в крайнем случае можно в записи посмотреть, uh, да. Uh, значит, давайте смотреть внимательно, uh, что у нас здесь происходит. Uh, вот она говорит, я я просто больше не хотела жить. Это была очень ясная, вполне реальная и пугающая постоянная мысль. И смотрите. Мы с вами в прошлом эфире определили по базовой линии поведения, да, куда она смотрит, когда вспоминает. И вот в данном случае есть какой-то момент, сейчас она, сейчас она как раз посмотрит в эту область. По поводу депрессии. Так, где, где, где? вот вот смотрите все-таки смотрит она в область воспоминаний ощущений которые она пережила действительно часть ну, смотрите она не, не сразу посмотрела а в процессе этой речи то есть часть этой информации действительно правда вот так вот я скажу часть информации еще надстроена для того чтобы было красивее звучало но вот что касается вот, вот этого всего что она сказала частично я не знаю, какая именно фраза вот на какой именно фразе она опустила сюда глаза вы можете если вы разбираетесь в английском пересмотреть это интервью я кстати у меня многие спрашивают где его взять я к сожалению не знаю мне просто моя подписчица прислала это видео как вы видите не очень хорошее качество ну и это даже и лучше для того чтобы мы с вами по нему поработали для того чтобы увидеть эмоции этого достаточно но вот прям Само это интервью официально, я не знаю, где его взять. А, да, видите, смотрит вниз. А, поэтому а здесь я согласна, что депрессия, ну, как минимум, негативные мысли у нее были. Вот это я подтверждаю но смотрите опра спрашивает значит ты думала о том чтобы нанести себе ущерб у тебя были мысли о самоубийстве спрашивает опра и смотрим теперь за реакцией меган были ли у нее мысли о самоубийстве сейчас очень показательно вот смотрите да это было очень очень ясно и видите что качает головой больше нет чем да то есть было какое-то может быть сомнение но прям четко не было таких мыслей не было и сейчас даже несмотря на то что она там эм, умеет играть да она актриса э, она вот не, не смогла ее подсознание ее тело не дало ей соврать понимаете не было не было у нее мысли о самоубийстве были негативные мысли, был, была, может быть, какая-то депрессия, а у кого ее не было сейчас э, в период пандемии, сейчас, по-моему, все это переживают. Ну, скажите кстати вот э, среди вас э, плюсики поставьте кто ну хоть немножечко вот иногда хотя бы испытывал какие-то негативные мысли вот утром не хочется просыпаться вот я лично это застала я я прям отчетливо помню когда еще в москве когда э, морозы были минус 29 и ты просыпаешься и думаешь боже я не хочу просыпаться я не хочу вставать вот это у меня тоже было но о каком там самоубийстве я, конечно же, не думала, но можно это отнести тоже к депрессии, слушайте, и правда, но, к сожалению, не возьмет у меня интервью и не, и не покажет вот так же, с таким же, так красиво мои переживания, как здесь, но... А у кого, кстати, не было ни, ни разу ничего подобного, минусы поставьте в чат, вот я вижу пока одни плюсы, нет никакой депрессии, наоборот, Анастасия, ох какая, я люблю каждый свой каждый день даже слово каждый дважды написала вот он наш оптимист в чате анастасии аплодисменты от меня пожалуйста вот и ольга тоже минусик поставила но вы знаете это это нормально у каждого даже оптимист самого оп большого оптимиста бывают негативные мысли это нормально но конечно же у нее ситуация очень сильно ее давила да кстати вот вот еще по поводу предыдущего моего разбора, я там взялась по нумерологии смотреть «Принца Гарри», и похоже я там с фамилиями что-то намутила, поэтому я беру свой разбор обратно да так получилось сейчас я до сих пор не пойму какую там фамилию ставить поэтому знаете ко мне на консультации принцы пока не приходят и те кто приходят они хорошо знают свои фамилии поэтому конечно же вот что касается нумерологии то к сожалению там ну думаю что не, не, не совсем там все про них поэтому ну мы с вами астролога послушали она нам рассказала вот в предыдущем еще один эфир был когда позавчера да поэтому я думаю ну и еще сегодня будет хиромант поэтому но ну, без нумерологии как-нибудь обойдемся мы видим их невербальные сигналы тела а да о хорошенько да была легкая депрессия осенью из-за развода да у всех людей бывает депрессия конечно же я могу понять что у нее там какие-то там тоже свои мысли. А, кроме того, беременности да, – это же тоже какой, какая нагрузка на организм. Кроме того, муж, который рядом, это просто сплошное разочарование. Ребят, девчонки, вот я не знаю, я там послушала его, и я просто в шоке, честно говоря. И вы знаете, по поводу депрессии. Вот здесь, вот, конечно же, меня сильно напрягло, и Анастасия, которая мне переводила, она как раз мне тоже подсказала вот это это несоответствие смотрите что а я прямо сейчас прочитаю просто дословный перевод того что произ ну как вот она описывала а потом мы послушаем гарри что он по этому поводу сказал а, значит смотрите она говорит я обратилась к королевской семье и сказала что должна где-то получить помощь я сказала я никогда себя так не чувствовала и я должна куда-то поехать а мне было сказано что я не могу никуда е поехать потому что это будет не очень хорошо для семьи я позвонила а, опра но семья это не один человек или это группа людей меган отвечает нет это был один человек опра один человек меган несколько людей но я обратилась к одному из самых высокопоставленных людей чтобы получить помощь знаешь я рассказываю об этом потому что в мире очень много людей но ну, кстати хорошая уловка манипулятора перевести на очень много людей которые ну вот даже у нас в чате очень много людей которые тоже испытывали вот эти мысли и мы все как бы автоматически становимся сопричастными к тому что она рассказывает да, да знаешь я рассказываю об этом потому что в мире очень много людей бо боящихся сказать что они нуждаются в помощи я лично знаю как трудно это сказать потому что страшно получить отказ а, Опра говорит ага а, меган тогда я пошла в отдел кадров и сказала мне нужна помощь на, мо на моей старой работе был профсоюз и он меня за защищал я помню этот разговор как будто это было вчера потому что мне сказали сердцем и душой мы с вами так как видим насколько все плохо но мы никак не можем вас защитить потому что вы не являетесь сотрудницей заведения на окладе а вот что она описывает об этом да то есть она пошла обращаться за помощью но ей сказали что извините вы не сотрудница и мы вам помогать не будем вот что она говорит да что говорит принц по этому поводу Ну тут вообще просто знаете с такими союзниками врагов не надо понимаете давайте смотреть и слушать вернее слушать не будем опра спрашивает тогда вы и сказали другим членам семьи мне нужно помочь ей мы должны помочь ей то есть она спрашивает вы сказали другим членам семьи на что вообще просто такая большая пауза от принца а, да, а, гарри нет такой разговор не мог состояться говорит гарри а, Опрос спрашивает почему а, гарри такая пауза опять думаю мне было бы мне было стыдно признать это облизывает губы сглотнул сжал губы и отвращение вы стыдились признать что меган нужна помощь спрашивает опра гарри да опра да но ну это гарри мнекому мне было нет кому было обратиться а ты кто ты мужик или кто твоя женщина в депрессии вообще первый человек который должен был решать вот эти все вопросы был как раз гарри и гарри сейчас говорит что мне было стыдно об этом говорить но ну, тогда о чем вообще можно говорить ребят если даже собственный муж просто сейчас он э, с ней как бы вместе да вот они такую неразлучную парочку изображают но на самом деле я представляю какие у них отношения каждый за себя, вот и все, понимаете, вот а, в том дворце, в который он привел ее, да, получается, он просто не защитил свою женщину, он просто ничегошеньки не сделал, понимаете, ну о чем можно, кого сейчас можно винить, кого, вот скажите, кто самый большой виновник вот того, что ей не, не дали помощь, конечно же он, а ему было стыдно, понимаете, вот и все, вот и вся история, история выйденного яйца не стоит, если бы они они между собой как-то э, хотя бы проговорили то какой версии они будут придерживаться они просто навалили все в одну кучу да проговорили типа собака лает караван э, несет да но самое интересное ведь он сказал мне было стыдно да но еще буквально недавно еще буквально недавно он сам обращался. Вот, пожалуйста, заголовки только некоторые того, что вот когда это было 16 апреля 2018 года публикация. Принцу Гарри пришлось обращаться к психологу. Вот, пожалуйста, он сам обращался к психологу. И во дворце есть психологи, к которым можно обратиться. Почему а, Меган этого не сделала? Почему? Вот почему? Спрашивается. Но ну, это вообще какие-то... Вот, я, я не понимаю. Вообще история какая-то высосанная из пальца. А, дальше. Там и принц Уильям тоже а, обращался. вот Говорил о том, что на, как на него повлияла работа в авиации и смерть матери. Тоже обращался к психологу. И он посоветовал Гарри обратиться к психологу. И он обращался, то есть, все там работают с психологами, там есть возможность обратиться. Но Меган же надо было что-то такое сверхъестественное. Ей же хотелось непонятно чего, она сама даже не знает чего, ну хотя бы ее версия была более ровно выложена, опри. Да? Она хотя бы связана, высказывалась, она хотя бы какую-то линию поведения выстраивала. Да, но ну плюс актерское прошлое она хотя бы убедительно более-менее ведь часть мира ей поверила да но гарри просто вы вот знаете во первых мне было стыдно да а во вторых да, даже не упомянул что сам-то обращался поэтому да Ди, вот, кстати, да потому что и депрессии не было, да не было там никакой депрессии, если не, а там были какие-то негативные мысли, но эти мысли, знаете, это вот из серии, скорее всего, вот, знаете, каждый из нас может сказать, вот я была в депрессии, на самом деле это просто плохое настроение, либо там кто-то вот э, с той же э, Кейт, мы выяснили, что там она э, так красиво ушла от ответа, да, на самом деле она там интриги наверное плела, еще какие, и, и да, может быть где-то она проигрывала, да, и от этого у нее были депрессии. Конечно же, это все шито белыми нитками по полной программе. И знаете, так клеветать на королевскую семью, я считаю, что за это надо вообще отвечать. Это это очень ну, несправедливо, вот так обвинять людей. Я не за королевскую семью. Может быть, монархия уже отжила свое. Я мне, знаете, вот я жила без этого и нормально жила, да, мне все равно будет королевская семья или ее не будет, но, понимаете, когда при мне вот идет такое, э, та, такая ложь, да, причем ложь на весь мир. Понимаете, она там взяла, заняла какую-то позицию в Америке, чернокожей э, журналистке дала интервью о расизме, да, можно сказать, залила костер бензином, да, и, и ждет, что ее вот прям все полюбят и э, скажут, что вот она бедная, несчастная. На самом деле, конечно же, провокаторша жуткая. А, да, так, так, так, что у меня за что ему было стыдно меган хотела уехать погулять сказала что у нее депрессия но деньги ей не дали а гарри было стыдно денег попросить вот за что стыдно Ну, скорее всего да вот это вот и было стыдно ему что сам денег зарабатывать не умеет на прихоти своей жены и, и получается что деньги надо просить у папы а папа трубку сейчас перестал брать ох мерзкий папа прям не знаю а, да но ну, в общем вот такая история а, давайте сейчас послушаем что нам борис акимов расскажет по поводу их вообще что их ждет вот с его точки зрения давайте плюсики в чате кто хочет услышать его версию случившегося и вообще как он видит эту ситуацию у него тоже есть что сказать давайте его послушаем я надеюсь что со звуком у нас все хорошо сейчас я включаю это видео будет со звуком давайте слушать и плюсы в чат не забывайте один из самых интересных знаков хиромантии – четырехпальцевая складка. Это линия, которая проходит через всю ладонь под всеми четырьмя пальцами, поэтому так и называется. По факту она соединяет в себе линию головы и линию сердца. Четырехпальцевая складка является одним из симптомов синдрома Дауна. Тем не менее, она встречается и совершенно здоровых людей. Более того, эти люди, как правило, успешны по крайней мере на руках знаменитостей, я видел четырехпальцевую складку значительно чаще, нежели чем на руках других людей. И одной из особенностей этих людей, обладателей четырехпальцевой складки, являются сложные партнерские отношения. Почему? Потому что складка, соединяя линию сердца и линию головы, делает линию сердца несколько ущербной. Поэтому, как правило, первые браки являются нестабильными. По крайней мере, из всего того количества людей, которых я встречал, только лишь в двух случаях у людей с четырехпальцевыми складками были длительные партнерские отношения. Собственно, такая же четырехпальцевая складка находится на правой руке Меган Маркл. Соответственно, всем интересно, насколько будут длительными отношениями и насколько будет крепким брак. Здесь является положительным моментом то, что у нее уже второй брак. То есть в некоторой степени она уже карму отработала, поэтому, скорее всего, она за стабильные отношения. Но интригу представляют два момента. Первый – то, что у нее на холме Меркурия три линии брака, и то, что у принца Гарри на левой руке тоже четырехпальцевая складка. А это у него первый брак. Ну, учитывая то, что мы знаем, кто же в их семье хозяйка, то мы можем предположить, что... Меган сделает все для того, чтобы сохранить эти отношения. В любом случае, эти люди нашли друг друга. Совет для любовь. С вами был Борис Акимов. Да, поблагодарим Бориса восклицательными знаками, пальчиками вверх. И вообще пальчики вверх моему видео – рено а, меган прям кстати да меган действительно а, не знаю почему борис так называет а, меган а, хотя может и меган а, кто его знает я честно говоря не разбираюсь надеюсь меня при не привлекут за расизм если я произношу не так ударение, так глаза ее интересные, кажется у уджали такая линия. ну вот по поводу линий это как раз вот Борис нам рассказал, да и он предсказывает нам, что они разведутся, но время покажет да и убедимся или э, разочаруемся в его предсказаниях э, мы со временем запасаемся попкорном но знаете должна еще вам еще один фрагмент хочу показать который она ну, просто сделал мой день я считаю это просто знаете вот э, по поводу гарри я не думала что э, он настолько э, настолько может быть вообще э, ну, давайте посмотрим и <смех> посмеемся вместе. Итак, Опра, хорошо, что у меня такой вопрос. Как вы думаете, вы уехали бы или отступили бы, если бы не Меган? Спрашивает эм, Опра. И смотрите, Меган закрывает руки в замочек. Ей этот вопрос кажется довольно а, опасным. Да, Меган как бы... Э, Фильтрует, да, контролирует всю ситуацию, контролирует в первую очередь мужа, понимая, что ему лучше слова не давать. Да, но давайте наблюдаем, что он сейчас нам ответит. Гарри, нет, ответ на ваш вопрос нет. То есть, ну вот, уехал бы он из родного дома? Он говорит, нет, я бы не уехал. Дальше, вы не стали бы этого делать? Гарри отвечает, «Я бы, не, я бы не смог, ведь я тоже был в ловушке, я не видел выхода. Говорит, Гарри, причем делая при этом умное лицо, жестикулируя, то есть иллюстратор, он горячо. Опра, она чувствовала себя в ловушке, и вы тоже, да, вот показывает на жену, на его, говорит, она чувствовала себя в ловушке, об этом она нам сейчас рассказала, да, и вы тоже чувствовали себя в ловушке, спрашивает Опра. Гарри, да, я не видел выхода, и пожимает плечом. Опра, ну вы так жили с самого рождения, ваша жизнь всегда была такой, говорит Опра, ну тут просто классика жанра. Я не знаю, это английский юмор или что. Да, но, знаете, я был в ловушке, но не понимал этого. Вот это просто, знаете, даже опра после этого, знаете, так села. Ну, конечно, умный вид она сохранила, но мне кажется, не рассмеяться было очень сложно. Понимаете, жил в ловушке, но не понимал этого. Ну, знаете, мне показалось, что эти слова Гарри, ну... По крайней мере, как по мне, так э, действительно указывают его очень высокий интеллектуальный уровень. И э, ну, то, что он ведомый в этой паре, это мы все увидели, но то, что до такой степени он не умеет... Э, не то что выражать мысли а просто вообще даже мыслить не умеет понимаете делать какие-то выводы абсолютно не умеет как ребенок инфантильный ребенок 40 лет как знаете первые 50 лет жизни мальчика самые сложные да вот так же и тут по моему я я не знаю как хорошо что он уехал из королевской семьи и ну как бы отказался от престола наследия и я думаю что без него там очень хорошо все справят все справятся и всем станет полегче потому что вот вот это вот все что там было я не знаю когда они уехали наконец-то стало видно кто кто из себя что представляет но это опять-таки мое мнение я ни в коем случае не хотела бы его навязывать я просто его высказала да что ну что увидела то увидела с моим отвратительным английским точнее вообще с отсутствием английского я не знаю будет ли продолжение этого интервью если будет то мы с вами обязательно еще разберем мне кажется что мы все вопросы уже теперь разобрали так а, ну, а, так... Да, мы ничего не понимаем. Меган его спасла, <свят> да, действительно. Как Меган крепко держит его руку в этом интервью. Да, там полное давление Меган, там полное вообще диктаторство, зомбирование. Там Меган реально вот контролировала все, и она смотрела на него как бы с обожанием, но на самом деле там у нее на лице очень много было такого недоразумения в его сторону. Конечно же, много разочарования ее стороны я так думаю что не продержатся они долго это мои тоже ставки я и э, думаю что борис акимов ну, прав, правда вот в этом плане но даже если не, не до конца он что-то увидел но я думаю что действительно эта пара обречена но ну, Опять, это мое мнение. А, ладно, хорошо. В общем, если я какие-то вопросы еще не разобрала, пожалуйста, мне под этим видео напишите, какие именно вопросы. Может быть, я мини-стримчик какой-нибудь сделаю или просто видео запишу и выложу его. Если что-то я недорассмотрела. Мне показалось, что это самые основные и главные вопросы. Мы с вами в двух, интер... в двух стримах все разобрали. А, так, представляете, что... Тво... Они творили во дворце я я представить себе не могу что они творили это просто знаете вот два чудовища вырвались сейчас а, слава богу из этого дворца и так хорошо вот для дворца что, что они уехали главное теперь чтобы они не вернулись Вот это самое главное поэтому а там что они будут творить это уже их дело это их жизнь пожелаем им чтобы они знаете, хочется пожелать хорошего, но, наверное, пожелаю, чтобы они получили то, чего заслуживают все же. Может быть, они и хорошего заслуживают, кто знает. Ну вот, что мы делаем, мы то и получаем. Поэтому Вселенная, она очень гармонична, она всегда оценивает наши действия. Ну и в данном случае, конечно же, сколько веревочки не виться, все равно конец придет. А, да, запасаемся попкорном. Я думаю, что эта история не закончилась. Поэтому не забываем оценивать мое видео чтобы я с большим энтузиазмом в следу... следующее интервью разбирала, а они еще будут, поверьте мне, как показывает практика, такие истории на этом не заканчиваются. Действительно, очень интересный скандал, очень поучительный скандал сказка ложда в ней намек как говорится да я вам желаю хорошего вечера желаю вам разбираться в людях, подписывайтесь на канал чтобы больше читать невербалики всех этих сигналов тела чтобы не позволяйте себя обманывать даже актрисам как в данном случае мы разбирали, да, не позволяйте никому себя обманывать, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, вот это самое главное. Да, благодарю вас за участие, люблю вас всех, пока-пока!